Здравствуйте, дамы и господа. В этом видеоуроке мы познакомимся с торговой системой под названием Grandmaster. Эта система интересна тем, что позволяет избавиться от страха потерь, так как потерь в этой а, системе у нас не будет. У нас не будет отрицательных сделок, которые так влияют на эмоциональное состояние трейдера, выбивают из колеи, а, мешают продвигаться, развиваться и торговать дальше. Так вот, с отрицательными сделками вам в этой стратегии бороться не придется. Очень многие ищут беспроигрышную парк стратегию Так вот, эта система довольно-таки близка к этому определению, Ну естественно, с оговорками об этом речь пойдет чуть позже. Что касается характеристик нашей стратегии, то они довольно-таки универсальны. Мы будем использовать две валютные пары. Это австралийский доллар, американский доллар и евро, австралийский доллар. Почему именно две пары? Именно эти пары вы поймете чуть позже. Таймфрейм у нас значения не имеет, то есть вы можете открывать сделки на дневных графиках, на минутных, разницы никакой нет. И время торговли круглосуточно. Но это не означает, что вы должны сидеть у компьютера целый день. Несколько раз в день проверили, этого вполне достаточно для работы по этой системе. Давайте теперь взглянем на графики наших двух валютных пар. Австралийского доллара, американского доллара и пары евро, австралийский доллар. И если мы расположим графики один на другим, сверху у нас AUD и USD ниже евро-ауде пара, то мы увидим, что эти пары повторяют движение друг друга буквально зеркально, в зеркальном отображении. То есть когда австралийский доллар, американский доллар пара идет вниз, пара евро-австралийский доллар идет вверх. Мы можем наблюдать вот такую зависимость, вот такую корреляцию. Сейчас у меня открыты дневные графики. Если мы их, соответственно, сдвинем, то увидим, что этот паттерн а, повторяется, но не идеально. Если, допустим, откроем часовые графики, то мы увидим, что расхождения наблюдаются. То есть не обязательно, если сейчас сдвинулась на 10 пунктов одна валютная пара, на 10 пунктов сдвинется другая валютная пара. Но в целом, в целом а мы можем наблюдать вот такой паттерн. Вот такое зеркальное отображение двух валютных пар. И мы это можем использовать для того, чтобы страховать позиции на одной паре с помощью открытия позиций на другой паре. Если взглянуть на долгосрочный тренд по паре австралийский доллар, американский доллар, сейчас у меня открытые недельные графики, то мы можем четко видеть, что это тренд вверх. Я его отдалю. А в целом... Конечно же, наблюдаются разные периоды, но в целом пара идет вверх. Таков ее долгосрочный тренд. Как тренд индекса Dow Jones вверх, так же и тренд этой пары долгосрочный вверх. Если мы откроем пару евро-австралийский доллар, то мы увидим, естественно, зеркально противоположную картину. Тренд этой пары, именно долгосрочный тренд, будет вниз. То есть зеркально отображает тренда на австралийском долларе, американском долларе, как я уже говорил. Что же нам это дает? Нам это дает то, что мы можем открыть какую-то позицию по австралийскому доллару, американскому доллару, и если эта позиция будет на покупку, то мы можем рассчитывать на то, что рано или поздно она выйдет в плюс. То есть мы можем ее поставлять, держать без стоп-лосса, и рано или поздно, от нескольких часов до нескольких месяцев, в крайних случаях, эта позиция принесет в результате прибыль. Так как неизбежно некоторые позиции будут уходить в убыток, будут показывать плавающий убыток, уходить в минус, а то мы их можем страховать, мы их можем усреднять, докупаясь по этой же паре, и открывая позиции на продажу по паре евро-австралийский доллар. Так как мы знаем, что эти две пары зеркально отображают друг друга, и при этом у пары австралийский доллар-американский доллар тренд вверх долгосрочный, а у пары евро-австралийский доллар тренд вниз долгосрочный, то таким образом мы рассчитываем переждать неблагоприятную для нас какую-то ситуацию и в итоге закрыть позиции в плюс. А так как эти пары не движутся точь-точь одинаково, то у нас больше шансов получить прибыль, открывая сделки не по одной паре, а по двум. Таким образом мы применяем своеобразную разновидность хеджирования, то есть страхуем риски, несколько уменьшаем их, торгуя на двух парах, которые у нас коллилируют зеркально. Итак, что же мы будем делать конкретно? Мы будем открывать позиции небольшого размера по отношению к нашему депозиту. Без стоп-лосса, с небольшим цейк-профитом. 20 пунктов, 25-15 в этом районе, тут уже на ваше усмотрение, но в среднем 20 пунктов. И в случае, если эти позиции закрываются в плюс, мы открываем какие-то новые позиции. А если же они уходят в минус, то мы пережидаем примерно 120 пунктов старых пунктов, пока позиция не уйдет против нас на это расстояние, и открываем дополнительные позиции, причем открываем по двум парам. Причем австралийский доллар, американский доллар, мы будем только покупать, а евро, австралийский доллар, мы будем только продавать, так как долгосрочный тренд по одной паре у нас вверх, а по другой паре у нас тренд вниз, долгосрочный. Но это еще не все. Помимо взятия прибыли с помощью цех профита, мы будем получать прибыль каждый день за каждую нашу открытую позицию в виде свопа. То есть, если у нас позиция остается на ночь, переносится на следующий день, независимо от того, она в плюсе, в минусе, если направление этой позиции для австралийского доллара, американского доллара вверх, то есть, мы открываем позицию на покупку, то мы каждый день за эту позицию, Пока она открыта, будем получать начисление в виде свопа такой небольшой бонус. На целый лот он, он составляет 58 0,58 пункта. Для евро-австралийского доллара пары которую мы будем только продавать, мы будем получать каждый день бонус за открытые позиции в размере 1,2 1,02 пункта. Таким образом, мы будем получать дополнительную доходность, сравнительную с доходностью. Банковского депозита. Весьма и весьма приятный бонус. Согласитесь, вы торгуете, получаете какую-то прибыль от цех профитов, и при этом каждый день получаете бонус. У вас висят какие-то позиции, которые сейчас в минусе, но рано или поздно выйдут в плюс, так как мы открываемся только в соответствии с долгосрочным трендом. И пока они открыты, вы получаете каждый день за них вот такие бонусы. Весьма и весьма приятное дополнение которая, к тому же, увеличивает общую прибыльность системы. Естественно, так как мы будем пережидать периоды, когда пара идет против нас, нам потребуется открывать небольшие позиции на относительно большой депозит. Money Management для этой системы, рекомендуемый, составляет 0,01 лота на 2-3 тысячи единиц валюты на депозите. Соответственно, если вы открываете простой счет, стандартный, то вам понадобится минимум 2-3 тысячи долларов, лучше 3 тысячи долларов для того, чтобы открывать минимальные лоты по этой системе. А если же вы открываете центовый счет, то вам понадобится всего-навсего 20, а лучше 30 долларов для того, чтобы открывать лоты 001. Ну, соответственно, для начинающих, для новичков по работе с этой системой я рекомендую именно начинать с центового счета. Потом, когда вы уже привыкнете, когда вы уже поймете, в чем смысл, начнете получать прибыль, поймете все нюансы, тогда уже можно переходить на какой-то более высокий депозит. И, естественно, ордеров мы будем открывать не бесконечное количество, а максимум 5 ордеров на пару. То есть всего у вас может быть открыто одновременно 10 сделок, 10 ордеров не больше в сумме по двум парам. То есть максимум 5 покупок по австралийскому доллару американскому доллару и максимум 5 продаж по евро-австралийскому доллару. Очень важно соблюдать эти рекомендации, иначе может случиться так, что произойдет margin call, и вы проиграете значительную часть своего депозита. А так как стратегия у нас нацелено все-таки на получение прибыли, а не на проигрыш, то соблюдать правила я весьма и весьма рекомендую. Когда стоит открывать первую позицию? Я не рекомендую вам, вот вы только что открыли график, и прям не подумав сразу от балды открывать какую-то покупку по австралийскому доллару, американскому доллару. Или, соответственно, сразу же открывать продажу по евро-ауде, не проанализировав график. Стоит дождаться, пока на дневных графиках не начнется тренд вниз для австралийского доллара, американского доллара. Дождаться, пока пара уйдет пониже. И тогда уже начинать открывать покупки. Почему? Потому что мы стараемся дождаться некоторого рода перепроданности и на ней уже открывать покупки. Для того, чтобы повысить вероятность получения прибыли для того, чтобы нам как можно реже приходилось открывать какие-то сделки и ждать, пока они перейдут в прибыль очень долго. Мы хотим сразу же получать какую-то прибыль, закрывать сделки, потом открывать новые и так далее. А, то есть, когда вы только начинаете торговать по этой системе, дождитесь, возможно, неделю-две, пока на паре австралийский доллар американский доллар не начнется тренд вниз на дневных графиках, и когда пара уйдет, так, достаточно низко, только тогда уже начинаете открывать а, какие-то позиции на покупку. Это дополнительная страховка. Так как пары зеркально отражают друг друга, а, мы открываем чаще всего одновременно две позиции. Допустим, по австралийскому, американскому доллару мы только покупаем. Поэтому, когда мы открываем покупку по австралийскому доллару, американскому доллару, а мы тут же открываем продажу по евро ауде и когда мы открываем продажу по евро ауде мы открываем покупку по австралийскому доллару американскому доллару то есть мы открываем две позиции одну на покупку по австралийскому доллару американскому доллару и одну на продажу по евро ауде когда открывать следующую позицию допустим открыли вы какую-то позицию по австралийскому доллару американскому доллару допустим она закрылась в плюс. цик профита у нас, напоминаю, 20 пунктов. Можете чуть больше ставить, чуть меньше. Оно вот в этом районе. Идеальный размер цик профита для этой стратегии. Итак, вы купили австралийский доллар, американский доллар и одновременно продали евро AUD Допустим, оба этих ордера закрываются в плюс. По обеим парам вы заработали по 20 пунктов замечательно открываем сразу же две новых позиции новую позицию на покупку по австралийскому доллару американскому доллару и новую позицию на продажу по евро AUD если же вы открыли покупку по одной паре и продажу по другой паре и цена идет против нас то есть пара австралийский доллар американский доллар идет вниз а евро Австралийский доллар идет вверх. Стоп-лосса, напоминаю, у нас нет. То есть стоп-лосс равен нулю, у нас его нет, только цикпрофит. профита. А что делать? Идут позиции 2 против нас. Мы дожидаемся, пока убыток у нас станет равен 120 пунктов по одной пале. И открываем дополнительный ордер в ту же сторону по этой пале. Допустим, у нас открыта покупка по австралийскому доллару, американскому доллару. Пара идет вниз на 120 пунктов, мы это видим, и открываем еще одну покупку с профитом 20 пунктов и со стоп-лоссом 0. Если по паре евро-ауде убыток еще не достиг 120 пунктов, то мы пока дополнительную позицию по ней не открываем. Как только достигнет убыток 120 пунктов по ордеру для этой пары, тогда мы открываем еще одну продажу. А если наш второй ордер. Идет в нашу сторону, мы получаем прибыль замечательно. И если наша первая позиция вновь достигнет убытка 120 пунктов, мы откроем новую дополнительную позицию. А если же рынок продолжает идти против нас, и убыток уже по второму ордеру он достигает 120 пунктов, а по первому в это время убыток у нас 240 пунктов, а то мы открываем еще одну позицию. И так далее. До того момента, как у нас станет максимум 5 ордеров по одной валютной паре. Шестой ордер мы уже не открываем, так как это может закончиться плачевно. Математика у нас весьма и весьма важна в этой стратегии. А для второй пары аналогично. Ордер идет против нас на 120 пунктов, открываем еще одну позицию. Закрывается он в плюс, второй ордер, хорошо, не закрывается. Пара продолжает идти против нас. Открываем третий ордер на расстоянии 120 пунктов от второго. Опять же у него стоп-лосс 0, цирк-профит 20 пунктов. И так далее, максимум 5 ордеров по одной паре. Итого максимум у вас может быть открыто 10 ордеров по двум валютным парам в сумме. Цель профит каждого ордера 20 пунктов, стоп-лосс 0. Эти правила, еще раз повторюсь, соблюдать крайне важно. Не просто так были придуманы эти циферки, а это... Связано с расчетами, связано с диапазоном, в котором ходят эти валютные пары. И если вы не будете соблюдать эти правила, то стратегия теряет весь свой смысл. Так как она основана целиком и полностью на математике. Ну что ж, думаю, суть стратегии вам теперь стала ясна. Стратегия интересная, она близка к беспроигрышной настолько, насколько это, в принципе, возможно. Вы получаете прибыль от позиций так как открываетесь по долгосрочному тренду без топлоса лосса и в то же время получаете каждый день бонусы в виде свопов. Каждый день за открытые позиции вам начисляются бонусы. Есть ли риски? Да, риски есть. В любой момент может случиться какой-то экономический глобальный кризис, который выведет пары из диапазонов, в которых они находятся несколько лет, последние, выведет куда-то. Куда угодно, возможно, против наших позиций. И в этом случае у нас теоретически возможно потеря депозита. Никто не знает, что случится, как будут развиваться события. Поэтому по этой стратегии следует учитывать риски, следует учитывать то, что теоретически, если произойдут какие-то глобальные экономические изменения, вы можете потерять большую часть своего депозита. Как с этим бороться? Бороться с этим мы, в принципе, не можем, так как мы не можем влиять на решение политиков, события в мировой финансовой системе и так далее. Но мы можем выводить каждый месяц полученную прибыль, держа баланс нашего счета на уровне рекомендуемого. Мы можем соблюдать правила стратегии, а именно money management. Здесь без него никак. Без money management стратегия теряет смысл соблюдаем дистанцию между ордерами, размер цик-профита, и стараемся входить в позиции, когда тренд на дневных графиках противоположный тем позициям, которые мы будем открывать. То есть для австралийского доллара, американского доллара, мы выжидаем, когда будет тренд вниз на дневных графиках, и цена так значительно вниз убежит. А для евро-австралийского доллара мы выжидаем момент, соответственно, когда цена будет наверху грабка, на дневных чартах. Когда наблюдается какой-то сильный тренд вверх, допустим, какой-то такой, то новые позиции открывать не нужно, так как тренд вверх может в любой момент закончиться, и вы окажетесь в глубокой просадке. Мы уменьшаем риски, входя на перепроданности. Для евро АОД, соответственно, в это же время это будет перекупленность. Поэтому, если у нас четкий тренд вверх на австралийском долларе, американском долларе, не стоит открывать покупки. Дождитесь снижения валютной пары. Для чего? Для того, чтобы случайно не войти в покупки на вершине рынка. Где-то вот здесь. И после этого несколько месяцев пережидать, когда же цена вернется. Она может туда и не вернется никогда. Поэтому дожидаемся всегда противоположного тренда на дневных графиках. Дожидаемся сильного тренда вниз на австралийском долларе и американском долларе, и в это же время тренда вверх на евро-австралийском долларе. Стратегия прибыльна? Да, при соблюдении рисков, при соблюдении правил и при фильтрации входов на дневных графиках. Но, опять же, повторюсь, нужно соблюдать все правила, причем без беспрекословно. Ну что ж, на этом все. Спасибо за внимание. Видео записано специально для сайта threadlikeaproad.ru. До свидания.